Я от сбоя не сдамся. Блядь. Что ж ты делаешь-то со мной? Давай, давай, давай. Брось ты, ну. Ага. Твою -а -а. Твою налево. Дорогие друзья, с вами я, Cartoon Games, и сегодня мы пройдем вместе с вами Don't Starve с минимум количества ресурсов. Меня давно не было на канале, и Don't Starve также тоже не было давно на канале. И поэтому я решил вернуться с необычным прохождением, а именно с чертежом. Давайте начнем, создадим новый мир. Персонаж будет Уилсон, начальный. Так, и начнем. Получается, все ресурсы мы ставим на количество меньше. И самое главное в этом прохождении то, что монстры остаются на прежнем уровне, э, на стандарте. То есть, э, считай моя сложность повысилась почти в два раза. Давайте начнем. И вот я появился. Меня, как всегда, приветствует Марксу. Но мы это все пропускаем, потому что нам это не интересно. Нам нужно нафармить как можно больше количества ресурсов за как можно меньше срок, чтобы построить себе базу. Я уже вижу прекрасное сочетание двух биомов, лесной и как? березовый биом. Кажется, так он называется. И как видите, ресурсов и правда стало намного меньше. Если сравнить с тем, как я собирал ресурсы в своих хороших прохождениях, то э, действительно можно увидеть большое отличие довольно таким. Поэтому будет довольно сложно. Итак, что я встретил интересное? Я встретил домик свина. Возможно, он скоро станет моим лучшим товарищем в этом мире константы. Поэтому нам надо срочно насобирать лесов и добыть немного мяса, чтобы его приучить. Будем, о, будем вместе с ним рубить леса и ломать лица врагам. Также, как вы успеете заметить, я нашел зеленый гриб. Поэтому со сутком у меня все будет в порядке. Наконец-то. Так, ну и давайте я, пожалуй, продолжу память. Я не нашел ни единого кусочка кремня. Это меня печалит, потому что ресурсов очень мало, веток еще более менее, а вот травы только две единицы травы. Это мне единственное, что хватает на факел. И то не факт, что с одного факела мне может хватить. Тем более ночь-то не одна, их будет много. А выживать как-то надо, поэтому будем искать, будем искать. Ну пока из, из интересного опять же золото, немного камня, вот, да, вот здесь вот и все, больше ничего нет. Все остальное это кусты, цветы. Опа. а не, я думаю это каменный биом. Это всего лишь кусочек, обманочка. Ну, ладно, продолжу я фармить, пожалуй. Итак, я выяснил, что я появился почти на самой середине карты я могу, то есть, сразу поселиться где-то вот здесь вот, вот здесь, и начать выживать. Потому что вот это вот, получается, вот где-то да вот сюда, это лесной биом, влево пойдешь, там пустынный биом, то есть э, саванна, как она по-другому называется, а сверху там э, этот, рощи Надеюсь, правильно назвал. Э, то есть, если я поселюсь в вот этом лесном биоме, то проблем я знать не буду. Блядь! сводь Твоюш налево! Вы же знаете, что вот это значит? Я вот знаю. Это значит, что ноги закопаны. Я появился весной. Самое неудачное время года, которое можно было появиться. Вы думаете, почему я так огорчен? Кролики закрыты на сезон. У этих бифо краснопопи, конечно, вряд ли я их найду вообще, но... То есть ходить к ним можно будет только ночью. Это такой... Каменистый биом. Да. Это.. Блин. Блин, блин. А что что хватает? А топ сейчас сдох. Тут какой-то биом каменистый. Очень странный. А... Ну, есть один камень, хорошо. Кружок я наверну. О, золото. Отлично. Главное, чтобы не забыть оно, что оно здесь, точнее. Ебой, кремень. А, камни. Пригодится. Так, так, так, так, так, так, так, так. Так. -так. так. Давайте, пожалуй, я снова включу запись, когда найду что-то интересное. Опа, она. Вы только посмотрите, что я нашел. Это кажись есть... кладбище. и а, так ты. ⁇ перный, что, театр. Как же это прекрасно. Белисиму. Я уже нашел два самородка. Это просто... Лучше некуда. То есть... Ой, и пещеры, все рядом. То есть, если я поселюсь где-то вот здесь, или вот здесь, это будет середина карты, я смогу в любой из этих биомов попасть почти, почти мгновенно. Грубо говоря. Немай. Это, это удачная попытка. Считай, с первого раза. Несмотря на недостаток ресурсов Некоторых Не все еще везет По биомам, по крайней мере Это неплохо Так, ничего интересного я, к сожалению Не нашел пока Но карту исследований плохо Единственное, что мне надо Сделать круголя Вот эту вот сталь И обойти карту Но есть проблемы Так как я Заиспавнился самый мой нелюбимый сезон, да и вообще нелюбимый сезон для всех игроков в Дон это весной, то дожди льют, не переставая, вот, наверное, ближе к ночи, они, наверное, я очень надеюсь, точнее, что они перестанут лить, потому что льет, как из ведра, рассудок понижается, зато я, зато мой перс мокнет, и, Чё с этим делать? Вообще непонятно. Холодно. Я... Все капец. Сдохну сейчас. Если прямо сейчас не сделаю топор. Давай, давай, давай. Быстрей. Твою налево. Ёпинный театр. Что ж так... Холодно-то. Да ты... Да, Давай, давай, молодец. Друй налево, это, это же надо, я чуть не сдох. Это как только поставил костер, дождь сразу прекратился Что за хрень Ладно, приготовлю поесть. Терпеть не могу весну в Дон Старве. Это просто пиздец. Окей. Быстренько едим. Греемся. Пожалуй, около костра посижу. Порублю еще деревья. Возможно, еще камней. Камней. Фу. Язык заплетается. Потому что нам надо набрать на кострище. На на научную машину. Вот эту. Вот. Это четыре камня. И на казан. Потому что казан нам понадобится сразу. Потому что в этом мире казана никуда. И у меня для вас есть новость. Во-первых, я набрал цветков на венок. Теперь я буду самым красивым и четким на районе. К сожалению, единственным. И набрал на научную машину. Также набрал на кострище. Точнее, набрал на одну из двух. Но скоро наберу и на все сразу. Также прошу не забывать про три блока. Три блока камня. Это получается еще нам надо еще два камня и еще девять, помимо того, что у нас есть. Потому что нам надо построить, опять же, казан. Опа, смотрите, что нашел. Во-первых, нашел еще один цветок. Его пожалуй съем. Зачем-то. И нашел цепляющий дротик. Это супер-пупер вещь, но она всего на один заряд, к сожалению. Но это не значит, что он бесполезен. Он нам поможет, например, если на нас нападет какая-нибудь гончие или высокая птица. Это два самых вредных моба, которые чаще всего меня убивают. Так что... Этот дротик довольно сильно мне поможет. Конечно, не сейчас, а в будущем. Но все же. Смотрите, что нашел. Во-первых, странную коробку. Но странная коробка, мы знаем, для чего нужна. Она нужна нам для портала. А вот гном. Гном нам нужен как товарищ. Будем с ним общаться. Ну, попьем. Это тоже оружие такое Сильное Пошло чуть-чуть И тут ковер И лед Лед нам нужен для казана Мы это знаем А вот ковер Нам нужен для того, чтобы покрыть нашу базу Опа Ты посмотри, кто тут есть, а Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ой, блять Ой, бля-бля-бля, бежим Бежим. Еще одно кладбище. Еще золото. А, это то же самое. Окей. Уйди на. Уй. Так. Надо исследовать это объем получше. Как только доисследую, обязательно включу запись. Как вы видите, мне очень сильно, потому что у меня оседает голод. это очень-очень плохо, потому что основная цель игры не голодать. Но как тут не голодать, когда у меня минимум количество ресурсов. У меня капец все на вау. Ну, я потому что очень долго ходил и набирал это все. Но еды нету. Шесть единиц голода. Вы представляете? И что мне делать? А делать ничего. Казан, я бы что-то естественно сварганил из всего, что у меня есть, но, к сожалению, у меня почти ничего нет, поэтому единственное, что я могу сделать сейчас, это построить базу где-то поблизости, вот тут, например, потому что, блин, факт, что мне делать, вот, ну никак, видимо. Итак, я... я уже на последних издыханиях нашел морковку, как-то и подпитался. И сейчас иду добывать камень. Мне нужен всего один камень, чтобы добыть... Ну и чтобы сделать кабан. Я выжил. Не-не-не-не-не. Без... Без сбоя не сдамся. Блядь. Что, что делаешь-то со мной? Давай, давай, давай. Брось, ты, ну. Ага. Oh, darkness, Налево. Ах. Да, да. Я забыл про это. Ну, где? Где Иисус? Туда? Сейчас быстренько бежим туда. Дорогие друзья, могу вас поздравить. Я считаю, выжил в невыживаемой ситуации. Сейчас мне остается только одно. Ага. Ой, за да не то поднял. Остается только одно. Сделать Казан Не еще этот ролик монтировать Так что надо не потратить все нервы на это А я могу нам <звы> не хватает? Ах, да, чуть не забыл Дорогие друзья, мы это сделали Мы построили базу За это просто грех не поставить лайк согласитесь. Зон заиграл приятный какой балдеж. Это балджка. Сейчас мы сделаем грибочки. Ясно. Так, доски. А, т, т, т, т, т, т, т. Для этого нам нужно четыре. А, так, сейчас сделаем три доски. Отлично. Сейчас сделаем три доски, и будет у нас сундук. Это значит, что у нас полноценная база. Вот, опа. А вот и готов рататуй. Опа. Вот и все, Готово. Вот здесь поставлю итак дорогие друзья могу нас поздравить мы обустроили полноценную базу мы выжили хотя могли сдохнуть прямо считаю в середине эксперимента но нет мы выжили и добились своего в следующей серии мы продолжим а пока на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик чтобы не пропустить видео. Ну, а с вами был я, Крафтон Геймс. Всем пока-пока.